Алло, так, я слышу вас. Ага. Ну что, расскажите, как там впечатление, как... Слушайте, ну, все, все отлично, очень здорово, спасибо. Быстро-быстро все сделали. Угу. А, ну, Старались. Вот. Единственное, да. единственное, только не, со, не совсем понятна реакция как бы, деда. То есть она, она была как бы ожидаемая реакция, но... Просто то, что вот мы успели услышать, это то, что я как бы... Ну, бабушка такая в слезах говорит, все, типа, он ушел, он не хочет уезжать. Ну, я просто сам не разговаривал, да, мать разговаривала, ну, на вот, другом конце города она там была. Я понял, смотрите, это предсказуемая реакция, это реакция многих стариков, которые даже когда, когда была бомбежка, они тоже говорили, ну, нам лучше... Вот прямо в этом доме умереть, и прямо на своем месте, на своей там земле, в своем доме. То есть у них чисто рефлекс такой, что бросать свой дом нельзя. Для них место, где они живут, вот дом, квартира, они гораздо важнее их жизни. То есть это я сталкивался десятки раз уже за эти полтора месяца. И, и ничего люди не принимали да, решения?